Всем привет! Наверняка каждый из вас обладает тем или иным смартфоном, ведь в нашем мире без них никуда. А что если я вам скажу, что мы подобрали 10 товаров с Али, которые помогут вам в работе со смартфоном? Заинтриговал. USB кабель 3 в одном. Что делать, если у вас есть iPad, смартфон на Android и какой-нибудь старый плеер? Придется постоянно использовать три разных кабеля с разными коннекторами USB. Но этот аксессуар может решить все ваши проблемы. Кабель производителя Choitech. Обладает коннекторами microUSB, USB, USB Type-C и Lightning. Таким образом его можно использовать с большинством современных гаджетов. Да и стоит он недорого, всего 750 рублей. Да, уж не скажу, что дешево, конечно, но... Магнитный держатель для смартфонов. Удобный держатель, который не испортит батарею в смартфоне и пригодится в машине или на рабочем столе. Чтобы использовать такой держатель, нужно сначала накрепить стикер на заднюю крышку гаджета, а уже потом присоединить наклейку к вращающемуся постаменту. Угол оборота составляет 360 градусов. Цена магнитного держателя 420 рублей. Магнитный браслет для гвоздей и шурупов. Такой аксессуар облегчит жизнь людям, которые постоянно что-то закручивают, работают с шуруповертом и ключами. Магнит браслете достаточно сильный, чтобы болты или гвозди не отваливались при резких движениях. Такой вещицы ни одна шайба или болт не пропадут. Цена браслета 200 рублей. Наушники Xiaomi Mi Piston. При своей низкой цене это лучшее предложение. Характеристика наушников. Сопротивление 32 Ом. Диапазон частот от 20 до 20 тысяч мегагерц, Активное шумоподавление присутствует. Чувствительность 98 дБ. Цена таких наушников 400 рублей. Флешка с шифром. На такую флешку можно поместить самые важные секретные файлы, ведь их можно защитить своим уникальным цифровым шифром. Разблокировать такую флешку можно только, собственно, клавиатурой. Цена флешки составляет 1800 рублей. Эм, как-то дороговато для просто флешки. Ах да, она же с шифром, точно забыл. Электронный штангенциркуль. Такой гаджет измеряет с точностью до микрометра, что понадобится в профессиональном использовании. Результат измерения выводится в метрической системе. Корпус сделан из прочной нержавеющей стали. Цена электронного штангенциркуля 750 рублей. Тетрис. Если вас не устраивает современный мобильный гейминг, потому что вы заядлый олдфак, то пришло время вернуться к его истокам – Тетрису. На Алиэкспресс продаются те самые карманные приставки с небольшим набором нестареющих игр. Кроме того, Тетрис можно подарить ребенку, для которого подобный гаджет наверняка будет в новинку. Цена 396 рублей. Хм, доступно. Универсальный пульт для смарт-ТВ. Такой пульт заработает почти с любым умным телевизором и ТВ-приставкой. При этом он работает на собственном аккумуляторе, который можно заряжать по USB. То есть не придется тратиться на батарейки. А на задней панели находится клавиатура, с помощью которой можно легко набирать текст. Цена пульта составляет 600 рублей. Недорогая механическая клавиатура. Геймерские клавиатуры с подсветкой и механическими переключателями становятся все более популярными, однако большинство продаваемых моделей очень дороги. Зато на Алиэкспресс можно найти недорогую альтернативу. Одна из таких клавиатур от компании Mi 2 продается по цене от 1500 рублей. Флешка для компьютеров и смартфонов. Удобный флеш-накопитель с двумя коннекторами с обычным USB и с micro USB для смартфонов. Таким образом, для подключения к смартфону, планшету или другому портативному устройству не понадобится дополнительный кабель. Удобно и практично. Логично, не правда ли? Цена такой флешки 350 рублей. А на этом у меня все. На этот раз я не буду выпрашивать 20 лайков, хотя очень сильно хочется. Но спасибо за просмотр и до нового выпуска. Пока.